Давайте пить и веселиться. Давайте жизнью играть. Пусть чернь, слепая суетится, не нам, безумный, подражать. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и вине. Пусть изменяющая радость нам улыбнется хоть во сне. Когда же юность легким дымом умчит веселье юных лет, тогда у старости отымем. Все, что отымется у ней. Друзья, я поздравляю вас с наступающим новым 2021 годом. Пускай он будет немножко лучше, чем этот странный 2020, хотя в каком-то смысле он был и так неплох, в каком-то смысле. Хочется закончить очень интересными философскими мыслями Марка Твена. Он говорил, Новый год является безвредным праздником. В частности, потому что он не приносит никакой пользы и может быть использован в качестве козла отпущения за беспорядочную пьянку и дружеские драки. С Новым годом! Счастья вам! Любви, здоровья и исполнения ваших желаний! Да пребудет с вами сила голоса!